Ну вот, друзья, деньги мне поступили, плюс 697 рублей выплата с проекта Spencer. Проект платит. Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Вчера я записывала видеообзор по проекту Spencer. Напоминаю то, что проект стартовал 10 апреля. Вчера я вносила тестовый депозит на сумму 500 рублей. Мой депозит успешно отработал. И прежде чем я сделаю выплату с проекта, мы разберем тарифные планы и посмотрим статистику, как она изменилась на данный момент. Друзья, также я получила бонус за видеообзор данного проекта. Мое денежное вознаграждение составило 800 рублей. Комментарий проект Спензор. Система нам предлагает 4 тарифных плана. Все они идут сроком на 24 часа. Первый тарифный план 120%, второй тарифный план 125%, третий тарифный план 130% и четвертый тарифный план 135%. Минимальная сумма вклада 10 рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании. Проекту доверяют 523 человека, проинвестировано более 37 тысяч рублей, выплачено более 7 тысяч. Реферальная программа. Три уровня в глубину. 8%, 2% и 1%. Также есть бонусная программа в виде двух статусов. Социальный бонус и бонус за видеообзор. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как вы видите, на балансе у меня 742 рубля. И сейчас проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payr. Доступная сумма на Payr 704 рубля. Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 697 рублей. Выплата с проекта Spenser. Проект платит. Друзья, и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на первый тарифный план то сто 120 процентов за 24 часа. Инвестирую я 500 рублей. Платежную систему я выбираю ПР. Ну, друзья, мой новый депозит на 500 рублей успешно создан. Прибыль через 24 часа моя составит 600 рублей. Если проект себя хорошо покажет, то завтра выйдет видеообзор с выплатой и новым депозитом. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.